Но это песня воина-легионера шестого легиона, шестого железного легиона Великой Римской Республики Священ. Пусть я погиб под охероном, Пусть кровь моя досталась псам, Орел шестого легиона, Орел шестого легиона все так же рвется. К небесам Орел шестого легиона, Орел шестого легиона все так же рвется, небеса небесам все так же храбро он и обеспечен И как всегда неустрашим, Пусть век солдата быстротечен, Пусть век солдата быстротечен Новечен Рим, Великий Рим, Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен навечен Рим. Пусть кровь в ладони нам не в тягость, На раны плюй не до того, пусть даст приказ тебе Август, пусть даст приказ, тебе Август мы точно выполним его, пусть даст приказ, тебе Август, пусть даст приказ, тебе Август, мы точно выполним. Знойным небом, в сирийских шумных городах предупреждение к вас эго, предупреждение к высокому заставит дрогнуть. Дух врага, предупреждение к эго, предупреждение к заставит дрогнуть. Дух врага, сажан в песках Иерусалима, в волнах Ефрата заколен. В честь императора и Рима, в честь императора, и Рима шестой шагает. Легион, в честь императора, и Рима, в честь императора, и Рима шестой шагает. Легион, пусть я погиб под Ахироном, Пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, Орел шестого легиона все так жрвется. К небесам орел шестого легиона Орел шестого легиона Все так же к небесам